Работу с концевиком мы будем выполнять в А0 версии 2.11. Одновременно мы познакомимся и с новыми функциями этой версии программы. Рабочая локальная смета составлена по территориальным единичным расценкам Санкт-Петербурга госэталон 2012. Расчет выполнен базисно-индексным методом с индексами каждой единичной расценки. Стоимость неучтенных материалов определена в текущих ценах по территориальному сборнику сметных цен. Наша задача для каждого раздела и для всей сметы в целом отобразить сумму затрат. В конце сметы рассчитать стоимость с учетом лимитированных затрат и налога на добавленную стоимость. Задача поставлена в общем виде. Давайте ее конкретизируем. С вашего разрешения я обращусь к Excel и сформирую вариант концевика, который был бы решением поставленной задачи. Начнем с концевика раздела. Сначала пусть будет строка с названием «Итого по разделу». Далее последовательно отобразим прямые затраты, заработную плату рабочих строителей, эксплуатацию машин и заработную плату машинистов, материальные затраты. Здесь я предлагаю выделить из общей суммы материалы учтенные расценками и материалы неучтенные расценками. Далее накладные расходы, сметная прибыль и общий итог по разделу. Теперь концевик сметы. Отобразим аналогичные затраты по всей смете. Далее пойдет расчет лимитированных НДС, временные здания и сооружения. Отобразим промежуточный итог с учетом в ЗИС, зимнее удорожание, НДС и всего с НДС. Итак, мы определили, в какой последовательности следует выводить результаты расчета в концевиках разделов и сметы. Важно помнить, что по методике 421 расчет локальной сметы выполняется в двух уровнях цен, поэтому в концевиках разделов и сметы Итоговые показатели мы отобразим также в двух уровнях цен. При этом значение в базисных ценах надо показать с копейками, в текущих ценах с округлением до целого рубля. Условимся, что расчет лимитированных НДС в этой смете мы выполним только в текущих ценах. Перейдем к смете. Во вкладках «Итоги сметы» и «Итоги раздела» отображаются результаты расчета строк. Итоги с префиксом баз заполнены значениями в базисных ценах. Основные итоги заполнены значениями в текущих ценах. В списке итогов есть все данные, которые мы планируем отобразить в концевике. Посмотрите, итоги 1, 2, 3 и так далее. Точно такой же состав итогов и для базисного уровня цен. Нам остается только отобразить эти значения в концевике. Заполним таблицу Excel значениями. Это будет выглядеть так для раздела, для сметы, расчет лимитированных и НДС. Обратите внимание, округление в каждой строке должно выполняться до целого, поэтому в строках с расчетом следует вставить формулу с округлением. Для НДС округление выполняется до двух знаков после запятой. А теперь составим концевик. Ставим курсор на раздел Фундаменты и откроем вкладку Концевик. Нам надо отобразить значение из таблицы итогов. Для этого добавим строку и выберем начисление Печать. заполняя поле наименования. В этой строке будет отображаться только текст и того по разделу. Следующая строка. Снова выбираю начисление Печать. Здесь заполняем не только наименование, но и поля значения. Базисные значения. Обратите внимание, заполнился столбец результат баз. Теперь выбираем текущее значение. Заполнился столбец результат текущий. Очевидно, что другие строки концевика создаются и заполняются аналогично. Концевик раздела фундаменты готов. Обратите внимание, результаты в базисном уровне цен отображаются с копейками, в текущем округляются до целого рубля. Эти результаты сформированы автоматически в соответствии с настройками в заголовке сметы. Сравните результаты с тем, что мы планировали получить в Excel. Точно такой же концевик. Будет и у раздела земляные работы. Вот его итоги. И их надо вывести в концевике. Здесь я воспользуюсь следующей функцией. Копировать концевик раздела фундаменты и вставить копию концевика в раздел земляные работы. Готово. Перейдем к концевику сметы. Этот концевик состоит из двух частей. Первая часть, аналогично разделу, выводит результаты строк сметы. Вторая часть выполняет расчет лимитированных НДС. Ставлю копию концевика из раздела. Только изменю наименование отдельных строк. Добавим строку с фондом оплаты труда. В итогов это значение хранится в итоге номер 12, сметная ЗП. Переходим к лимитированным. Для наглядности работы с этой частью концевика я открою дополнительные столбцы таблицы. Исходное значение и печатать как. Выбираю начисление умножить. Наименование. Исходное значение для расчета это сметная стоимость в текущем уровне цен. Мы помним, что эта величина содержится в итоге номер 9. Сметная стоимость. В поле коэффициент ставлю норматив и знак процента. Иначе система будет считать эту величину коэффициентом. Обратите внимание, исходные значения и коэффициент отображаются в таблице в соответствующих ячейках. По умолчанию результат расчета отображается в столбце «Результат бас». С помощью переключателя переносим результат в столбец «Результат текущий». Результат в текущих ценах округляется до целого. Этот режим установлен по умолчанию. Исходные значения – Печатать не надо. Флажок снят. Сразу заполню поле обоснования. Следующая строка – итог с учетом временных. Выбираю начисление «Сложить» наименование. Первое слагаемое – итог номер 9 – сметная стоимость. Второе слагаемое – это результат из строки с названием ВЗИС. Для этого перейду во вкладку строки концевика и выбираю строку с этим названием. Результат отобразить в столбце результат текущий. Проверяем округление. Следующая строка зимнее удорожание. Начисление умножить. Наименование. Исходное значение результат предыдущей строки. Вводим норматив. И переключатель текущее значение. Проверяем округление и заполняем поле обоснования. Итог с учетом зимних. Осталось рассчитать НДС. Здесь надо помнить, что НДС с копейками. Поэтому снимаем флажок округлять результат. И окончательный результат. Сравните с тем, что мы предварительно рассчитали в Excel. Совпадает? Значит работает. Можно концевику доверять. Но здесь есть одна хитрость. Для того, чтобы результат с учетом НДС был напечатан в шапке локальной сметы, надо его сохранить в итоге номер 9, сметная стоимость. Сделать это можно так. Полученный результат присвоить в итоге номер 9. Вот выходная форма. Текст концевика раздела. Текст концевика локальной сметы Результат в шапке документа Подведу итог. Концевик это алгоритм отображения и обработки итогов локальной сметы с помощью специальных начислений Печать, умножить, сложить и других. Процедура составления концевика и его настройки очень проста. Надеюсь, что для вас выполнить эти операции. Не составит особого труда. Попробуйте, у вас все получится. Для того чтобы был понятен конечный результат, предварительно сделайте аналогичный расчет в Excel. Сравнив результаты в0 и в Excel, вы убедитесь в надежности поведения программы. Для освоения навыков работы с концевиком это очень полезно. Не забывайте использовать специальные правила. Например, такое. Как сохранить окончательный результат? В итоге номер девять. Сметная стоимость. Это обеспечит его печать в шапке отчетной формы. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.